Всем привет. Меня зовут Ренат. Я являюсь мастером хоккейного сервиса и не так давно осуществилась моя давняя мечта. Я открыл свой сервисный центр в городе Владимир. Вопрос сервисного центра стал для меня актуальным в годы, когда я сам играл в хоккей. Время шло, вопросов становилось больше, а ответов меньше. Работая в спортепо на протяжении трех лет, я набирался опыта и общения с, с, с именитыми игроками. С людьми, которые тоже что-то знают, которые что-то могут внести. Считаю своей задачей поделиться опытом с вами. Актуальных тем много, но сегодня мы поговорим про одну очень интересную заточку. Называется она FBV. Как нам известно, ширина лезвия хокейных коньков составляет 3 миллиметра. Так вот, первая цифра 2,3 это ширина плоского дна, которая располагается ровно посередине этого лезвия. Она бывает трех видов. 2,3, 2,1, 2,5. Ширина плоского дна Напрямую зависит от вашего наката. Вторая цифра, 83, это угол врезания граней. Градация угла врезания начинается от 75-го угла до 86-го. Мы можем подобрать угол врезания для любого типа хохеиста. Как это все работает? Берется FBV-ролик. Для образца мы возьмем ролик 21 Лезвие имеет шириной 3 мм. Первая цифра 2.1 является плоским дном, которое располагается ровно посередине лезвия. 83 это угол вашего маневрирования, угол торможения и угол, от которого зависит ваш, ваша стартовая скорость, без проскальзывания. Все это берется шарик, устанавливается на FBV оснастку. Камень затачивается этим FBV-роликом, и в дальнейшем этот камень проходит вдоль лезвия. В BV заточка готова. После того, как мы заточили BV, снимаем заусенцы. Заусенцы снимаются обычным уселком. После того, как мы заточили гонги, нам нужно проверить это все на наличие завалов простым тестером. Как мы видим на картинке, тестер расположен ровно горизонтально. Это значит, что две крайние грани расположены соосно друг с другом. Это обеспечивает идеальное маневрирование с двух разных сторон против часовой и по часовой стрелке.